сегодня будем вместе с Светой играть вот с таким вот лизуном Слайм Ниндзя. Здесь мешается э, два цвета делается из него. Сейчас мы с тобой откроем. Что это? Что это? Это такая вот лизун. Там внутри идет О, шарик. Что это? Шарик внутри. Да, давай мы его сейчас достанем. Он... Это вот. Вот шарик, мы его достали. Классный, да? Да, смотри, как он стягивается. Что у нас здесь? Здесь у нас О -о -о -о -о -о -о. желтая краска. Класс! Давай мы сюда нальем. Здесь тоже такой лизун, мини лизун, желтый цвета который мы сейчас попытаемся смешать и мы смешали два цвета вот цвет вот, зелененький с оттенком желтого у нас есть еще один, еще да? один. слайм ниндзя открывается легко как вы увидели ребенок открывать его сам ты хочешь достать динозавра Савар, да? Вау! Как страшно! Решаем два лизуна. Вау! что это у нас получилось. Вау! что такое непонятное. Небо! Смотри! Савар опять прилетит. Мешаем, замкнула, Мешаем, мешаем, мешаем. ну-ка, давай посмотри скорее, что там. Это спятся. Вот он спрятался. Куда? Давайте я помогу, кто это? Кто это у нас? Кто это у нас? О, на ось, ось, ось. Как Снеговика зовут? Оля! Олаф! Из мультика холодное сердце! Сердце! Все, теперь давай, говорить всем пока! Папе,